Mm. <music> поддержки Министерства науки и высшего образования России в ноябре-декабре в Казанском университете реализуется программа «Инновационные подходы к формированию системы непрерывного обновления профессиональных компетенций граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков». Федеральный университет второй год подряд вошел в число вузов, университетов, получателей субсидий на реализацию программ дополнительного профессионального образования. Мы рассматриваем дополнительное профессиональное образование как очень важную функцию. Мы понимаем, что преподаватель – это как раз тот человек, который должен совершенствовать свои компетенции, свои умения на протяжении всей своей профессиональной карьеры, и мы надеемся, что как раз вот эти желающие развиваться, они приедут в университеты, пройдут, очень пройдут повышение квалификации на базе тех а, курсов, которые мы им предлагаем, и мы надеемся, что как раз вот эти желающие развиваться, они приедут в университеты, пройдут, чем пройдут повышение квалификации на базе тех а, курсов, которые мы им предлагаем. Проект был разделен на три основные программы. Первая — методика создания интеграционных платформ как инструмент поддержки непрерывного профессионального образования. Вторая — разработка методики построения индивидуальных образовательных маршрутов. И особенно актуальная программа во время пандемии — формирование инновационных подходов к реализации программ дополнительного профессионального образования с использованием инструментов онлайн и офлайн образования. С программами слушатели ознакомливаются в режиме онлайн. Суть в том, что весь учебный материал, был расположен на дистанционной платформе КФУ Казанского федерального университета. И наша задача была не только слушателя, преподавателя оставить один на один с учебным материалом. Мы хотели показать именно тот момент, как можно обучаясь, уже используя все возможные цифровые ресурсы для организации учебного процесса. Реализация проекта предполагает обучение на безвозмездной основе трех. 1100 научно-педагогических работников вузов страны, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения. Нам удалось в условиях взаимодействия с нашими коллегами из Института вычислительной математики и информационных технологий, Института психологии и образования Казанского федерального университета и, естественно, наших коллег за короткое время разработать вот эти сложные программы. И как бы уже с колес мы начали обучать вот наших коллег из этих почти 200 учебных заведений Российской Федерации. Сотрудники вузов также в режиме обратной связи задают кураторам курсов, интересующих вопросы. Именно в прямой связи мы попытались именно в некотором смысле компенсировать тот недостаток очного общения. Потому что для профессионала очное общение, и для любого преподавателя, и обучающегося, очное общение очень значимо. И мы попытались его таким образом решить, и думаем, нам это удалось. Статус Казанского федерального университета привлекает слушателей, и набор на программы закрывается уже в первую неделю. Кристина Надышина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.